Всех приветствую! Сегодня у меня посылочка небольшая такая. Но интересная. Ну как, сказать интересная. Я ее в подарок взял. Всю штучку. Такой необычный девайс. Раз, два. Вот в такой помятой коробочке пришло Такой вот девайс повторину но ну, если бы она не помялось, конечно, в подарок годится прям коробочку можно давать. Вот, смотрите. Трубка. Кстати, запах шок такой присутствует очень слабенький. Ну, на вышеп очень приятный. Сейчас попробуем, как это работает. Вот такой девайс. Вполне оригинально. Видите такие трубочки? Uh -huh. Раньше uh -huh. такие говорили. Такие удобная вещь. И очень удобно. Так, сейчас жду звонка. Посмотрим, как это сработает. Есть какие-то есть кнопки, что ли? нету? Вот это вроде как кнопка. Не звонит? Нет, нет чуть непонятно. Ну. Вот. Так, если нажать введание кнопку. Алло. Ух ты. Все слышно. Ты меня слышишь? Кстати, да, я отлично слышно. Очень удобно. Сейчас я попробую позвонить. Сейчас я тебе позвоню. Алло. Так. Сейчас нас забираем. Так, интересно. Здесь ничего не горит во время звонка. Алло? Отлично все. Ну, короче. Так, вот зеленая кнопочка, она сбрасывает. Короче, очень такой интересный девайс. Так, а, тут все громкость есть. Громкость не поюзили, сейчас поюзаем громкость. Так, Алло, меня слушай. Так, сейчас я громкость. Алло, увеличиваем громкость. Говори, тут рассказуем. Ну, громкость что-то особо, мне кажется, не влияет. Да, что-то громкость не, не меняется, так вполне приличный девайс. Ну, все.